всем привет дорогие друзья с вами канал крипто шарик наконец-то запускаем а, первый свой проект называется SharkSwap, swap как вы можете наблюдать а, сейчас вам расскажу для чего будет создан данный проект как он будет работать какие планы на будущее в общем это лично мой проект а, я основатель данного проекта в общем ребята SharkSwap swap это у нас получается Будет что-то подобие Всем ранее известной бирже Uniswap Скажем так Поэтому Только у нас будет немного поинтересней Скажем так система Ну заранее пока все рассказывать не буду В общем давайте Разберем данный токен Какой у нас сейчас есть В общем у нас будет пресейл Завтра начнется В 8 вечера по европейскому времени В общем а, получается. Как люди смогут потом зарабатывать на этом? Как вы знаете, Venezuela же свой токен тоже выпустила. И довольно-таки активно он у них торгуется. И цена у него приемлемая. В общем, у нас тикет получается а, SharkSwap. А, получается просто Shark десятичная построено все на протоколе эфириума, ну как бы это и так все понятно. В общем, что у нас дальше? Распределение токенов. У нас будет 20% токенов идти на команду, то есть на разработку, а, также на маркетинг будет все это идти а, с командной, скажем так, доли. 20% она сразу будет на пресейле и 60% будет выделено для пользователей, которая будет залита, получается, все в Uniswap. Только у нас проходит пресейл, сразу же мы попадаем на Uniswap и делаем максимально крутую рекламу, максимально быстро развиваемся. По дорожной карте вы можете увидеть, какие у нас есть планы, допустим, на конец этого года да, и на следующий год, первый, второй квартал. Как говорил, листинг, разработка самой платформы получается ну в принципе все просто как в обыкновенном стандартном проекте но здесь будет чуть, -чуть не так как в других проектах когда после пресейла скажем так линяют админы куда-то здесь проект мой меня все знают меня как бы вы поддерживаете за что вам огромное спасибо в общем, будем развивать проект, будем биться до последнего, будем двигать его вперед. Также сейчас задаваемые вопросы, вы можете потом зайти еще на сайте посмотреть. У нас есть uh, YouTube, Twitter, Discord, Telegram, ссылочки все будут в описании, так что обязательно залетайте. Будем обсуждать разные моменты по проекту, uh, также может быть что-то интересное добавим, какие-то ваши пожелания, может у вас какие-то идеи интересные будут. Что-то вместе совместим и запустим в массы. Вот у нас получается а, ссылка. Можно будет посмотреть а, полностью контракт на Эзерскан зайти и вы увидите ну, полностью контракт чистый. У нас там без всяких там подводных камней, максимально все честно и надежно у нас. А, минимум можно будет купить на Получается 20 эфира на данный момент это 10 баксов. Получится, то есть, стоимость одного токена примерно плюс-минус 10 долларов. В планах, когда мы потом попадем на Uniswap, у нас цена должна будет подрасти. Soft Cup у нас 80 эфира собрать. Ну и Hard Cap конечно же 400 эфира. А с таким финансированием, я думаю, сразу сможем в ближайшие, там, допустим, 1-2 квартала реализовать платформу, а возможно даже и быстрее. И потом все протестировать и запустить. И у нас будет получается такой же обмен как WinSwap. Только с более интересными статистиками. Там, и со всякими приколами и плюхами. В принципе у нас на этом все. Можете зайти посмотреть как я вам говорил смарт-контракт. Так что ребята подписываемся на канал. Залетаем в проект. Завтра будет пресейл. Очень, скажем, такой волнительный момент, первый проект, надеюсь, вы меня поддержите, в будущем потом сделаю какие-нибудь аирдропы, конкурсы. В общем, давайте развивать проект вместе, проект будет надежный и нам надо попасть в топ на CoinMarketCap. <laughs> на этом у меня все, давайте, ребята, всем удачи, всем профита, всем пока.